Приветствую зрители моего канала Сегодня вам хочу рассказать и продемонстрировать работу в программе Oven Logic, А также записи локальных переменных, истевых переменных А также перенос их в облако OvenLogic запись параметров давайте начнем создаем локальную переменную я делаю на данный момент на котел шахматику небольшой будет не одна авария пуск стоп температура подачи контур температура обратки контур температура помещения по питрегулированию. Еще не дописал само питрегулирование. Вот. Так. По поводу аварии. Локальная переменная. О, сейчас создаем новую переменную. Зовем ее как авария котла. переменная будровская энергозависимая далее присвоим привязываем ее к первому входу далее создаем сетевую переменную также только с точкой поставить точку он не запишет так как локальный переменный сетевой переменный одинаковые название не могут не воспринимает систему ойн logic Адрес регистра 519. Так, создаем локальные перемены, выбираем аварий котла. Так, тут, тут, тут. Да. Нужно представить блок. Далее записываем проект в прибор. Проект записан. Далее заходим в том, как -то зарегистрировались. Все нормально, теж переменные. Ввел температурный пуск стоп-котла. Вот сейчас он выключен. Ноль Когда включен, уставку даем единиц он включается. Температура подачи, обратки. Так, чтобы нам записать переменную аварий котла, находим настройки, параметров. Прибавляем переменную название переменной авария котла авария котла функции чтения третья функции записи незаписываемая так вот код параметра если вы будете вводить на русском языке он вас не прочитает и цифрами тоже разработчикам я задавал этот вопрос но ну, мне на это разуметельным ответ не дали переходим на английский авария Кота. так формат данных 16 Для Булевской Порядок байт Младший гид вперед Так Перевод в хек В хеке у нас будет Сейчас посчитаем 200 206 Получается вроде ну Сейчас проверим Так Сохранить Сохраняем вот так, так, так, свобод аварий котла. Заходим в просмотр. Так, она не высвечивается. Они высвечиваются, она потому что есть вот настроечные параметры. Командную строку мы галочки нам точнее галочки не поставили. Посмотрим. котла есть соединение с модем она обновляется оно должно обновиться но ну, в зависимости от связи связь не очень хорошая. вот но вот система то сама облака точнее более-менее нормальная так, рекотла. Текущее значение. Неправильно. Давайте посмотрим, в чем ошибка может быть. Так, 25. Ту -ту -ту -ту -ту. Здесь у нас может так. Здесь вот именно в адресе регистра. 7 поставить, посмотреть. 207. Посмотрим. Угу. Сейчас она обновится. Так, а да рассказал еще ну, сама сама logic вот не open cloud менее систем ну визуализация нет только вот в таком разряде визуализацию прописываю на 7 сим... ну, перевожу дальше отсюда с этого облака на программку 7 пускада вот. у меня хорошая визуализация вот там есть бесплатная версия есть платная версия нам параметров платный побольше и подключаемых устройств все вот. неправильные что-то неправильно сделали так так так так функции записи 0, 0, Здесь шестерку выстил, сейчас, вот, варикатла, нельзя тут сигнал. С прибора придет единичка там программа ну, примерно вот так вот получается вот так Теперь продемонстрируем запись параметров вот, допустим пуск котла здесь единицы ноль единиц включить вот сейчас вот. Все, все, все. сигнал придет. Включиться должен, Вот из-за того, что мы там связь хреновые щители. Два сим-карты вставлю. М210. Вот. Она включилась. И команда исполнена. Есть текущее значение. Единичка. Вот. Вот также дублируется температура подачи, обратки, помещения, также приборе, визуализацию. Не выводил, но вот один только вывел вот. вверху 30 подачи внизу 25 обратка слева минус 23 помещения датчики накладные против сопротивления вот и В следующий раз вам расскажу симпульс Вот У меня есть, кстати, да, симпульс када открытый сама изоляционная схема. Вот я с нее буду переносить переменные. То есть температура, датчики, целом контроль факела, авария котла. Вот. На этом всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.